Здравствуйте! В этом видео вы узнаете, когда следует приступать к лечению кисты яичника. Пожалуйста, оставайтесь с нами до конца ролика, чтобы не пропустить ничего важного. Если у вас появились такие симптомы, как нарушение менструального цикла, а кровяные выделения из половых путей или тянущие боли внизу живота, вам необходимо обратиться к гинекологу. Все эти симптомы могут свидетельствовать о наличии такого заболевания, как киста яичника. Это образование в виде полости в яичнике, заполненное жидким секретом. Различают функциональные кисты, которые могут быть бессимптомными, возникать и исчезать самостоятельно. Они безобидно. Но в некоторых случаях функциональные кисты могут приводить к разрывам, внутрибрюшным кровотечением и требовать экстренного хирургического вмешательства. Как же отличить опасную кисту от безопасной? Если киста яичника протекает безболезненно и по, по данным ультразвукового исследования через 3 месяца ее не обнаруживают, все хорошо, она прошла самостоятельно. Но если нарастает болевой синдром, Появляются кровяные выделения из половых путей, температура, что стоит немедленно обратиться к врачу, потому что мы можем столкнуться со сложнениями. Еще одна причина, почему стоит регулярно наблюдаться у гинеколога при возникновении кисты, это возможность ее перерождения в злокачественную опухоль. Временное выявление такого процесса позволит провести правильное лечение и исключить риски для здоровья и жизни пациентки. В зависимости от конкретной ситуации, только доктор может назначить правильное и эффективное лечение кисты яичника. Пожалуйста, помните, залогом успеха в лечении кисты яичника является не только профессионализм доктора, но и ваш ответственный подход к лечению и соблюдение всех лечебных мероприятий. В Альфа-центре здоровья накоплен значительный опыт лечения кист яичников. Поэтому, если вы хотите получить качественную медицинскую помощь, приходите к нам. Чтобы записаться на консультацию гинекологу, пожалуйста, нажмите на ссылку под этим видео.